Выявляется ощущение, а потом может потеряться. Как вот не терять? Вы знаете, только с практикой. Это нормально. Это для нашей, на психи, это для нашей психики совершенно нормально. Когда мы что-то переживаем первый раз, ощущение очень яркое. А второй раз подсознание говорит, это я уже знаю, это я уже видел, много энергии на переживание этого состояния давать не надо, потому что много энергии нужно для того, чтобы запомнить. Если уже запомнено, много энергии не надо. И поэтому второй раз, кажется, ну, английский я уже знаю. То есть гораздо слабее, гораздо слабее. Помните, как вы первый раз, например, попробовали в детстве мандарин? Или ананас? Или еще чем нибудь И как вы это, это отреагировали? какая был, была разница во вкусе, когда вы попробовали второй раз? Или уже во взрослом возрасте? Да близко не лежал. Не значит, что у вас изменились кутовые рецепторы настолько? хотя и это тоже, но не настолько, чтобы полностью игнорировать вкус. А Это подсознание говорит, я это точно знаю, в памяти у нас что означает этот вкус есть, какой смысл отдавать энергии больше, чем оно того стоит. И соответственно ощущение теряется, потому что ощущение это энергия. Поэтому надо сделать третий раз, четвертый раз, пятый раз и всякий раз вносить маленький элемент новизны. Тогда подсознание дрессируется именно фактом что всякий раз, когда мы пробуем старое, мы всегда находим чего-то новое, значит энергию отдать надо, она даст энергию только на новую, на старое нет. Поэтому сегодня сделав медитацию по чистке, например, сидя, да, завтра сделайте стоя, послезавтра лежа, да, еще через какой-то день лежа в ванной, то есть да, мешайте, мешайте, и тогда подсознание будет давать всякий раз яркие ощущения. Вот таким образом он дрессируется его можно. Обмануть. Это остановка внутреннего диалога. Угрывается, угрывается. Да, это только с практикой. Состояние гармонизации через "я есть", делайте пока. Да, "я есть", делайте пока он не научится успокаиваться. Называется остановка внутреннего диалога. Дыхательные практики обычно это, этому делу очень здорово помогают. Вот. Да, это большая наша беда. Ум умнище девать некуда, да, и он постоянно вмешивается во все процессы, где его даже не просит своими текстами. Да, да, совершенно, совершенно верно. Поэтому, чтобы ум не вмешивался в лесную концентрацию, должно быть, как правило, очень сильная настолько филигранное ощущение, что не потерять, не потерять, не да. потереть. А а поэтому... Идите, подвигайтесь, а я боюсь двигаться как раз Как раз наоборот, как раз ум вот это отношение убежит. В чем смысл йоги? Вот этой вот позы. Не потому, что им так хочется сидеть. Эта поза то крайне неудобная привыкнуть к ней, возможно, ей все болит, но настолько тяжело, нет, это потом уже придумали, энергия, это настолько тяжело для тела, что ум в этот процесс вмешаться не, не может, неудобную позу надо держать, она неестественная для тела. И поэтому концентрация на ощущениях, какой тут тум имя-то свое забудешь, на каком языке думаешь, не вспомнишь, настолько это тяжело, поэтому чем, чем и поза, позы тем, тем лучше ну, в этом случае. Вот это с, с, с наработкой и не бойтесь больше. двигаться, как раз наоборот, как раз наоборот, если движение по делу, а не танцы костра, да, то все нормально. Именно надо двигаться, не бойтесь, потому что ум, видя, что вы боитесь проявлять ощущения, да, он видит, видит, что в принципе вы ничем не заняты, можно вам поднадоедать, а так заняты и заняты очень сильной концентрации к сожалению, нам наше тело и подсознание нужно дрессировать, они нас так не слушаются, они очень энерго, как вода, они очень энергии. Вот Поэтому будете делать, я вам завтра скажу, механизм всех чисток, да, аудиозапись у вас будет, делайте, делайте, делайте до состояния эффекта твердой устойчивости, до состояния достаточности, сила пошла, Всё. Вот здесь можно уже сказать, молодец я. Приступаем к следующей стихии, к следующей чистой. Природа любой фобии она позволяет экономить энергию. Если сознание и тело не имеют другого источника энергии, чем из, того, из тех привычных, которые оно берет, а с течением времени и жизни, энергии на решение каких-то вопросов надо тратить больше, больше и больше, она включает определенные фобии. Для чего? Для того, чтобы сознание страхом не совалось туда, куда не надо, а значит, соответственно, сэкономило время и силы на другие дела которые сознание считает более важным, поэтому включают вот эти фобии. То есть акцентируя внимание на Земле и... ну Это фобии, которые возникают, которые возникают с возрастом. Потому что есть фобии, с которыми мы рождены, у них другая природа. Да. В данном случае, да. То есть если организм будет понимать, что энергия очень быстро восстанавливает или возьмёт, то и фобии пропадут? И фобии пропадут. смысл -то? А смысл тогда держать? Это же был блок какой. Это как вот постоянно держать щит. Никаких сил не хватит, он сдержит и бывает иногда из последних сил, а потом прорывает вместе с фобией.